Еще с давних времен человечество было вынуждено скрываться от множества опасностей, чтобы выжить. Может быть поэтому фобией принято называть неконтролируемый страх в определенных ситуациях. И если некоторые страхи можно подвести к какому-то логическому осмыслению, то часть из них кажутся до смешного необъяснимыми и по-детски забавными. На нашем канале «Мир на ладони» вы узнаете 5 самых странных фобий человека. Демофобия, так называемая боязнь толпы, это одна из самых распространенных фобий, которая может отравить жизнь человеку. Превратив его в затворника, боясь толпы, необходимо своевременно лечить. И здесь на помощь придет как самолечение, так и работа с квалифицированным психотерапевтом. Гетерофобия – это неприязнь человека к любым проявлениям гетеросексуальности. В данном случае речь идет не только о сексуальных отношениях, но и агрессии относительно привычного уклада жизни сформированного в кругу гетеросексуалов. Поскольку в современном обществе установлено преобладание гетеросексуальности, то у людей с такой фобией нередко вырабатывается злобленность на весь мир. Природа данной патологии кроется не только в осознании несоответствия собственному полу, но и в боязни представителей противоположного пола. Также у гитерофобов нередко отмечается ненависть ко всему чужеродному, включая инвалидов, бездомных. Гравидофобия навязчивый страх встречи с беременной, боясь забеременеть. Гравидофобия является психологической проблемой, фобией, ей подвержены женщины и мужчины. Она может возникать в результате пережитых стрессов. Рождение мертвого ребенка, смерть роженицы, сложные взаимоотношения с матерью, страх перед родами, страх родить больного ребенка, социальные проблемы. У бездетных мужчин гравидофобия протекает сложнее. Видя беременную женщину, они испытывают сильнейший стресс, а в ряде случаев даже отвращение начинают паниковать. Зоофобия – нездоровая боязнь животных, навязчивый страх перед ними, чаще боязнь одного вида, например, пауков, крыс или собак. Согласно одной из существующих теорий, люди генетически предрасположены к боязни того, что может представлять биологическую угрозу их жизни. Человеческий мозг способен обратить любое животное в настоящее чудовище. Страх перед дикой природой является одной из основных эмоций естественным природным механизмом самозащиты. Но часто эти страхи перерастают в настоящий ужас – зоофобию. Зоофобия обычно закладывается в детстве, причем часто перенимается от родителей и других лиц. Иногда проявляется с самого рождения. Люди впоследствии сами не могут объяснить, почему панически боятся того или иного животного. Мусофобия – боязнь мышей. Этот страх является самым распространенным среди фобий. В психиатрии страх перед мышами и крысами относится к частным случаям зоофобии – боязни животных. Традиционно считается, что паника в присутствии мышей возникает в основном у женщин, но это не так. Среди страдающих мусофобией встречается немало мужчин, просто женщины по своей природе более эмоционально и открыто выражают свои чувства.